Рыба любит глубину, выбираю слабину, на дворе стоит суббота. Червячок идет к дну, червячок не пустячок, он востер на язычок. От чего же, от чего же, не едет рыба на крючок, не едет топку, не едет лещ. Удивительная вещь, поплавок, на что проныра, Затаился, будто клеща, а в ропщут соловьи. А здесь стоят друзья мои, слева лекарь, справа пекарь и общественник ГАИ. Здесь живется без затей, Ни сословий, ни мастей, Ни наплыва негатива, Ни премудростей. Здесь особая нижа, Льется время не спеша, И существенно мягчает Заболевшая душа. Но вот разносится ура, Позовите доктора Щука клюнула на руку, Ампутировать пора, А ты не стой, как неродной, Грех не выпить по одной За поклевку, за сноровку, За удачный выходной. Рыба любит глубину выбираю слаббину На дворе стоит суббота червячок идет к дну Червячок не пустячок, он воёр на язычок От чего же от чего же? А не едет рыба на крючок, А чего же от чего же не едет рыба на крючок?